Добрый день, с вами снова интернет-магазин Водолей и сегодня мы с вами ответим на один важный вопрос подходит ли винтовой скважинный насос для перекачки воды с большим содержанием песка для этого мы возьмем в, рук, в руку винтовую часть этого насоса это, собственно, винт и втулка винт выполнен, выполнен из стали, втулка и резиновые материалы собственно, сам винтовой насос состоит из двигателя и Водозаборной части с рабочим механизмом. В интернете очень много информации о том, что этот насос самый лучший для перекачивания воды с большим содержанием песка, но я вам скажу просто, это полный бред. Потому что рабочая часть и весь принцип работы насоса сводится к тому, что за счет плотного прилегания рабочего винта к втулке создается напор и производительность. Теперь сами подумайте, если на контакт попадет сюда абразивная часть, то есть песок, получится помимо повышенного износа самого, самого винта и втулки, еще возможно просто простое элементарное заглинивание насоса. И тогда у вас вообще в принципе насос не будет работать. То есть какую-то часть воды он перекачивать может с содержанием песком, но песка но ну, его должно быть очень мало. И самое важное, в момент выключения насоса вода должна быть чистой для того, чтобы здесь, в рабочей части, ничего абразивного не оставалось. Так что, если вы выбираете насосы для скважин и у вас повышенное содержание примесей, в том числе песка, обязательно обратите свое внимание на центробежные скважинные погружные насосы. С вами был интернет-магазин Водолей. Мы делаем сложные и доступным. Объясняем то, что вы хотели бы знать. Всего доброго, пока!